да мало ли куда людям нужны огромные суммы денег. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе и, конечно, молодежи. Наша цель как можно больше научить людей зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Чтобы они могли освоить,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 в сетевом маркетинге есть такая поговорка рот закрыл и рабочее место убрано ваши знания у нас в голове мы можем в любое время любому встречному в любой точке мира показать и рассказать о компании показать как работает маркетинг и в итоге получить за это нового партнера как вы видите дорогие партнеры и уважаемые гости мы с вами находимся на главной странице нашего сайта Любой пользователь интернета, открыв ссылку нашего сайта, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных площадок – это идеал Mini М-Мини» и «Идеал М-Макси», почитать отзывы наших партнеров, а, ознакомиться с нашей компанией, посмотреть презентацию. А, мы, компания а, официально зарегистрирована, а, можно посмотреть документы нашей о легализации, проверить эти документы, а, посмотреть нашу дорожную карту. А, где у нас указано, когда, какая программа у нас была запущена в нашей компании. На сегодняшний день у нас 7 программ. У нас есть личный контакт с администрацией нашей компании и есть наш официальный чат в Телеграме. Есть пользовательское соглашение, оферта. Когда проходите вы регистрацию, прежде чем проходить, ребята, Посмотрите, все пункты, ознакомьтесь с ними, досконально изучите оферту. Если вас не устраивает какой-то пункт в нашем пользовательском соглашении, прекратите регистрацию. И закройте ссылку. А те, которых все устраивают, проходят регистрацию, вводят потом логин и пароль и, конечно, делают авторизацию. Оказывается, вот в таком кабинете. Наш кабинет очень легок управлении, Все везде автоматическое, все везде все кнопочки у нас кликабельные. И с чего начинается бизнес? Конечно, бизнес наш всегда начинается с заполнения профиля. Вы должны обязательно указать свое имя и фамилию. Указать свой скайп? Нет, напишите просто нет скайпа. Нет, одно слово нет. Телефон у нас есть у каждого в руке. Страничка в ВК должна быть у каждой у каждого предпринимателя в обязательном порядке. Укажите свою ссылку на ваш профиль ВКонтакте, укажите свой Телеграм, и в этом разделе прописываются ваши, а, работ, ваши м, платежные системы, куда вы будете перев, выводить свои заработанные денежные средства. Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры, будьте очень внимательны, когда прописываете эти платежные системы. Не прописывайте от руки, откройте свои кошельки, скопируйте а, м, м, номера ваших кошельков и вставьте а, мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Вывод у нас и пополнение можно пополнять с любой, с любой карты. Но вы должны прописать эту карту. Напишите, какая карта у вас. Номер. Напишите имя свое на русском языке, куда привязана эта карта. Номер телефона к какому телефону привязана ваша карта и название банка на русском все языки и нажмите кнопочку сохранить каждый бизнес ваш ваш где бы вы ни работали ваш бизнес всегда начинается и должен э, иметь свое лицо установите аватар аватар это тоже очень главное в вашем э, и в нашем бизнесе для чего это все делается, для чего дополняется профиль, для чего устанавливается ваша фотография. Да чтобы ваши партнеры и ваш спонсор имел связь с вами как со спонсором, а ваши партнеры тоже имели связь и видели вас как спонсора. В этом разделе у нас еще есть такой смена пароля. Если вас не устраивает пароль, вы всегда его можете в любое время поменять. И, конечно, нужно установить финансовый пароль. А здесь такие вот, точно так, как здесь ячейки, вы впис, прописываете в одну ячейку и в другую, и нажимаете кнопочку «Сохранить». Финансовый пароль установлен для того, чтобы в цели безопасности. И как вы знаете, что сейчас почты очень плохо работают. И поэтому подтверждения у нас были через почту. А письма очень долго не приходили. И решила администрация установить, сделать нам финансовый пароль. Это очень хорошо и облегчает работу. Какие на сегодняшний день у нас есть программы? Это программы. Программа Идеальный банк. Она была у нас недавно запущена. Эта программа. Вход, там всего лишь три рабочих стола. Вход составляет тысяча э, рублей. С первый стол. Вы за один круг одно ваше бизнес-место зарабатывает 12 тысяч и плюс уходите в идеал М-мини. У нас есть переход сюда в Идеал М-Мини за полторы тысячи, и ваши три клона уходят в клонопад. Идеал М-Мини – это наша основная площадка, она очень доходная, мы с ней стартовали, это наша самая первая площадка, она так и называется – Идеал М-Мини. Вход на нее составляет полторы тысячи, за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи, и плюс вы а, уходите а, в Идеал м Макси. С идеал макси вход составляет 15 тысяч, а за один круг вы зарабатывает ваше одно бизнес-место, зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. Очень хороший доход. И есть выход на фабрику клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов имеет две программы: одну программу на тысячу рублей, а вторую программу на 10 тысяч. На 1000 рублей на этой программе вы за один круг зарабатываете 23 тысячи, а на фабрике клонов за 10 тысяч на этой программе зарабатываете 230 тысяч. Эта программа очень хорошая тем, что... Там кто любит очень семиместные столы. Поэтому а, на эти семиместные столы обычно приходят а, очень большие команды. А Когда вы пришли один, то я вам не советую, ребята, заходить на эту программу. А, там нужна, а, нужны большие команды. Микромани площадка. Вход составляет 500 рублей. За один круг вы а, зарабатываете 4500, плюс... Вы, ваш клон летит в идеал М-банк и ваш клон летит в идеал М-мини. Если вас нет в этих программах, то вы у вас активируется это все автоматом. Поэтому у нас, как вы уже заметили, что всего лишь можно зайти на одну программу, а автоматом у вас будут переходы на почти на все программы. Это очень хорошо. Это а, огромная благодарность и а, а, огромный респект нашей администрации за то, что создают такие н, уникальные закольцовки. Идеал, вернее, Макси Мани. Эта площадка у нас на днях стартовала, старт прошел успешно, вход составляет 5 тысяч, за один круг ваше бизнес-место зарабатывает 54 тысячи и плюс есть выход на идеал М-Макси за 15 тысяч. Это очень круто. И fast Track это беговая дорожка, которая имеет две программы. Одну программу на 750 рублей а за один круг вы зарабатываете 1500 тысячи, а вторая программа на 7500 тысяч. Там за один круг вы зарабатываете 15000 В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и плюс отображаются ваши партнеры до третьего уровня в глубину. Вот такие вот у нас программы. Давайте мы с вами сейчас перейдем на слайд. И на слайдах мы сегодня разберем несколько программ. Что же такое идеал М наша компания? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А хочу обратить ваше внимание на гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали. Сегодня же поставили на вывод, и сегодня же вы получили свои заработанные деньги на ваши платежные системы. Это очень большая редкость в интернете, поэтому огромная благодарность нашей администрации. Какие у нас есть преимущества перед всеми другими проектами, перед всеми другими компаниями? Это то, что мы сообщество взаимопомощи и благотворительности. А мы официально зарегистрированы. У нас нет ни на одной программы абонентской платы. У нас вход открыт на всех программах в любой стол. Вы старт своего бизнеса можете делать с любого стола. Вы можете покупать даже стол выплат. Вы можете покупать 2-3 стола. Ну вот, все сделано именно для нашей нашей администрации, именно для все, для для, простите, для партнеров. А чтобы наши партнеры а, не бегали по а, проектам, чтобы они вот пришли в нашу компанию и работали, работали и работали. А, есть очень, за, за целый год у нас о, уже на сегодняшний день у нас более 23 тысяч а, наших а, партнеров работают и зарабатывают и а, всегда благодарят администрацию, что... А, и, за то, что создают такие шикарные программы с таким доходом. У нас работает трехуровневая партнерская программа на основных площадках и увеличивает доход наших партнеров. Мы работаем с, с такими платежными системами, как Perfect Money, Payer кошелек, Kassafray и карты всей Российской Федерации. Плюс у нас есть внутренний перевод между партнером, что облегчает, нашу а, работу с командами. Я уже говорила, какие у нас есть площадки. Не буду останавливаться на этих площадках. Просто скажу, что Ideal Mini мы стартовали 23 сентября 2021 года. MicroMani присоединилась у нас 31 декабря 2021 года, октября 2021 года. Фабрика Клонов у нас запустилась 6 февраля 2022 года. «Идеал М-Макси» 3 апреля 2022 года, «Фасттрек» запустился 1 июня 2022 года, «Идеал М-Банк» запустился 23 сентября 2022 года на нашу годовщину, и, прошу прощения, и «Макси Мани» запустился 6 ноября 2022 года. Вот, так, вот, вот такие вот у нас есть шикарные площадки. Давайте перейдем и начнем именно с наших, наверное, с нашей максимани, так как она у нас только что недавно стартовала. И многие еще до конца не разобрались в маркетинге. Ну и что я хочу сказать, ребята, притя в компанию, вы всегда ставьте цель. Ну, что вам нужно? Вы... Ваша потребность какая? То ли вам нужны деньги, то ли вы хотите поехать на путеше... попутешествовать, то ли вы хотите купить себе жилье, то ли вы машину. Это уже вы оставите себе цель и движетесь в направлении к своей цели. Максимани. Здесь, как вы видите, всего три стола. А первое всегда спрашивают, какой вход. И сколько нужно пригласить партнеров, чтобы заработать эти 54 тысячи? Отвечаю на этот сразу первый вопрос. Вход у нас составляет 5 тысяч рублей. Это не такая большая сумма, которую можно инвестировать именно, чтобы заработать 54 тысячи. Сколько нужно партнеров? девять двадцать семь. Каждый, если пойдете вы 3 на 3, Каждый партнер приглашает, а вы пригласили партнера, и каждый из этих партнеров троих пригласил по три. И каждый заработает по 54 тысячи. Первый стол у нас стоит 5 тысяч, второй стол стоит 10 тысяч и третий стол стоит 20 тысяч. Вход открыт в любой стол. Начнем с того, что вы купили первый стол. Первый партнер, как только приходит к вам, становится на это место, эти 5000 идет в накопительный баланс. Со второго партнера вы получаете 4000 на баланс для вывода, Ты за 1000 у вас активируется идеал М-банк. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. А третий партнер вам дает переход за тысяч во второй стол. Первый партнер – это... Партнер, который закрыл свой первый стол, пригласил три партнера и пришел, стал вам на это место. Эти деньги в 10 тысяч идет накопление. Второй партнер пригласил три партнера. Закрыл свой второй стол и пришел сюда, стал на это место. Вы получили 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер пригласил три партнера, закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. Он дал переход вам за 20 тысяч в третий стол. Точно так же первый партнер закрывает и приходит он, становится к вам на это место. Первый партнер. Реинвест первого стола за 5 тысяч идет по броне спонсора. И плюс переход за 15 тысяч в идеал М-макси. Если у вас не активирована эта площадка, то она у вас активируется автоматом. А если уже вы там есть, то ваш клон станет по вашей броне, куда вы выставите бронь. Второй партнер приходит, закрыл свой второй стол и пришел, принес вам 20 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер принес 20 тысяч на баланс для вывода. Итого, давайте подведем итог. У вас всего... Сколько? 27 партнеров, а вы заработали 57, 54 тысячи. 27 – это командных людей, это не лично приглашенных, а именно ваши команды. Я считаю, что это очень хорошая площадка, очень крутая. И добро пожаловать на эту площадку. Не такая огромная сумма, чтобы ее активировать. Следующая площадка. Это у нас социальная площадка. Где маркетинг одинаковый. Количество приглашенных одинаково. Только единственное, что в 10 раз меньше. Там вход был 5000, здесь 500 рублей. Это социальная площадка. Это ну, для тех, кто... Ну нет, у людей 5000 У них есть всего лишь 500 рублей. Вот на 500 рублей, или те, которые боятся очень потерять свои деньги в интернете, а пожалуйста, можно зайти на 500 рублей. 500 рублей это... Ну у каждого есть в кармане. Пригласили первого партнера, он встал сюда эти 500 накопления. Второй партнер накопление. Да, на вывод вы их вернули а, на баланс себе. С третьего партнера вы перешли за 1000 рублей а, во второй стол. Первый, второй вам дает переход в идеал МБАМ. А если вы там есть, то вы ваш клон летит по вашей броне. Третий партнер дал вам переход во второй стол. Первый партнер. Вы летите в «Идеал М» мини. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. А если вас нет, то она у вас автоматом активируется. И реинвест первого стола по броне спонсора. А второй партнер и третий партнер вам принесут по 2000 на баланс для вывода. Итак, давайте подведем итог. Вы потратили всего лишь 500 рублей, заработали 4,5, плюс вы ушли, ваш клон улетел, идеал, стал в идеал банк, и плюс у вас активировалась площадка наша крутая, идеал М-мини за полторы тысячи. Круто, да, очень круто, очень хорошо, и мне, например, очень нравится – да не только мне, а нашим всем партнерам эта программа очень нравится. Нашим Наша площадка Fast Track. Здесь, ребята, что я хочу сказать, это две независимые программы. Одна программа у нас идет, они просто стоят на, ну, на одной площадке. Они просто, они независимы друг от друга. Это на 750 программа, а это на, 750, на 7500. На какую программу вы заходите, это уже вы решаете сами. Какие вам нужны деньги? То ли вас удовлетворит а, за один круг 1500, или же вы пришли за большими деньгами, где вы за один круг 15 тысяч у вас будет на балансе для вывода. Первый партнер, как только приходит к вам на это место, вы получаете 750 на баланс для вывода. Здесь, если вы активировали за 7,5, то ваши 7,5 с первого партнера возвращаются вам на баланс для вывода. С самого первого. Со второго партнера, что здесь, что здесь, идет реинвест этого стола и этого стола. С третьего по броне спонсора. Он идет за спонсором. Вы летите к своему спонсору. Ваши партнеры будут прилетать и к вам становиться. С третьего партнера вы опять получаете 750, а здесь вы получаете 7500. Итого вы прошли, Пригласили всего три партнера, здесь вы заработали полторы тысячи, здесь вы пятнадцать. Со следу и открылся у вас, у вас реинвест этого стола, он у вас будет с каждого круга открываться. Вы опять пригласили четвертого, пятого, шестого, вы опять заработали полторы тысячи. Здесь вы 4, 5 и 6 пригласили. Вы опять заработали 15 тысяч. 6 партнеров у вас 30 тысяч на баланс для вывода. Здесь 6 партнеров у вас 3 тысячи на балансе. Что можно сказать об этой площадке? Да, она очень хорошая. Она денежная. Здесь крутись, не ленись. Честное слово. Нужны деньги. Это очень быстрые деньги. Пригласил, получил. Пригласил, получил. Ну еще я не знаю, какой еще нужно делать маркетинг, а чтобы, ну, все деньги были на вывод. Все деньги на вывод. Программа идеал банк. Как вы видите, здесь три стола. Три рабочих стола. Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры, на этих столах есть реферальная привязка. Первый стол стоит 1000 рублей, второй стоит половиной, а третий стоит 5000. Первый партнер, как только приходит к вам на это место, эти деньги 1000 рублей идет в накопление. Со второго партнера у вас идет в накопление и за 500 рублей, Ваш клон летит сюда, в клонопад. Третий партнер вам дает переход на второй стол за 2,5. Первый партнер, второй партнер. 2000 у вас на баланс для вывода. И за 500 идет опять клон, летит в клонопад. Третий. Третий дал переход за 5000 в третий стол. Первый партнер приходит вам две с половиной на баланс для вывода реинвест за спонсором вы уходите в идеал м за полторы тысячи в идеал м мини. если вы там есть то ваш клон летит туда и становится по вашей броне второй партнер вам дал 3,500 на баланс для вывода. За 500 рублей летит клонопад, клон ваш, клонопад. И реинвест за спонсором. Третий партнер вам дает вы, на баланс для вывода 4,000. И реинвест за спонсором. Подведем итог. Вы прошли один лишь круг ваше, одно бизнес-место. Вы заработали 12 тысяч плюс три клона выпустили в клонопад и ушли в идеал М-мини. Хорошая программа. Я считаю, что да. Как у нас распределяются клоны? Начисление, начисление проводится по расстановке куда становится ваш клон, и э, столько э, с, с этого уровня вы будете получать. Итак, первый уровень вы получите с первого уровня, когда станет к вам три партнера, вы 150. Со второго уровня 450. С третьего, это ваш один только клон будет зарабатывать. Это расчеты сделали только на одного клона. Если ваш только один клон сюда выйдет, а если вы будете выпускать сюда как можно больше клонов, то, ребята, это выльется очень огромную сумму. С третьего уровня тысячу триста пятьдесят, и так с десятого а, только 2 миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи и четыреста рублей. И один лишь клон ваш, одно, одно место ваше заработает. 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Поэтому чем больше вы запустите сюда своих клонов, тем больше будет у вас вообще а, доход. Я его, например, как я рассматриваю, я его рассматриваю как пассивный доход. Это пассивный доход будет для вас, но его нужно наработать. Его нужно наработать именно на а, столах, на матрице как можно больше с матрицы запустить сюда клонов. Наша любимая, моя любимая программа это Ideal M. -min. Вход на нее составляет, здесь видите, 5 рабочих столов, а шестой стол полностью выплаты. Но со всех столов все, что зеленым, это все деньги идут на вывод. Вы посмотрите, с каждого стола у вас будет зарплата. Первый стол это идет в накопление, а вот со, и со второго, с третьего партнера у вас будет переход идти в следующий стол. Со второго партнера вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. Здесь со второго партнера вы получаете спонсоры по тысячи вы получаете 1000. Как только под вашего второго партнера стали 3 партнера, вы получили 3000. Под этих трех пришли 9 партнеров, вы получили 9000. Только 13000 с этого стола. С этого стола 13000. И плюс у вас ушел ваш реинвест во второй стол по вашей броне. С третьего стола, со второго партнера вы получаете 7 тысяч. Вторая линия сработала бы 7500. И вторая, и третья 22500. И 37 тысяч только с этого четвертого стола. А с пятого вы зарабатываете 46 тысяч. Здесь со второго места ваш клон летит на третий стол. 10000 тысяч получаете на баланс для вывода спонсорские по 3, э, спонсора 2 получает по 3 тысячи, не забывайте, что и вы спонсор, вы будете свои спонсорские получать, они в эту сумму не входят, спонсорские, их просто невозможно сосчитать. Стала вторая линия, вы получили 9000 стала третья, вы получили 27. И перешли, третий партнер вам дал переход в 6 стол за 50 тысяч. Здесь на этом столе вы заработаете 135 тысяч. Первый партнер 35 на баланс для вывода, за 15 идете в идеал М-Макси. Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. Со второго и с третьего партнера вы зарабатываете по 50 тысяч. Итого одно бизнес-место заработала 244 тысячи а здесь идет за вами идут-то реинвесты ваши это только одно бизнес а следующие будут сколько ваших реинвестов и сколько ваших бизнес мест будут и каждое бизнес мест перенесет вам 244 тысячи очень очень круто идеал м макси Это полностью все а, маркетинг одинаков, как в Идеал М-Мини. Единственное, что вход на 10 раз а, больше. 15 тысяч. Вы можете выйти, я уже сказала, через Идеал М-Мини выйти. Но можно и отдельно купить эту программу. С первого партнера эти 15 тысяч идут накопления. А со второго, как и э, на мини, так и здесь, со второго будет у вас вывод на баланс 5 тысяч, а вот за 10 фабрика клонов у вас активируется. Программа за 10 тысяч. И вы будете ваши клоны будут туда выходить ваши партнеры клоны ваших партнеров и это будет у вас как пассивный доход фабрика клонов третий Партнер вам даст переход за 30 тысяч во второй стол второй как только Партнер станет на это место вы получаете 10 где по 10 получает ваши два спонсора под второго партнера стали три партнера вы 30 получили. Под этих трех стали 9, 90 тысяч. 130 тысяч. Точно так и с третьего стола. 130 тысяч. Клон со второго, с третьего стола летит на второй стол за 30 тысяч. На четвертом столе у вас со второго партнера вы получаете 70. Прилетела ваша... Вторая линия 75 прилетела, третья 225, 370 тысяч только с этого стола. По 25 получает спонсорки, а спонсорские вы тоже будете получать от своих же партнеров. Пятый стол у вас на второ, со второго стола 30 получает ваши спонсоры 2. 100 тысяч вы получаете, пришла. Вторая линия вы 90 и 270 получили, как только пришла ваша третья линия. А вот когда перешли на шестой стол, на пятый с пятого на шестой, то только одни спонсорские вы заработаете с этого стола полтора миллиона, а здесь 460 тысяч. Первый партнер вам дает 500 тысяч на баланс. Второй 500 тысяч на баланс и третий 500 тысяч на баланс. Итого 2 миллиона 590 тысяч это ваше одно бизнес-место. А ваши реинвесты точно так будут зарабатывать такие же деньги. Это очень крутая площадка, ребята, очень. Я всем советую обязательно прийти на эту площадку. Если у вас возникнут какие-то вопросы именно по маркетингу. Именно по программам, именно по рекламе добавляйтесь ко мне. Я всегда рада буду вам помочь. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».